Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о том, как выбрать перчатки для занятий ММА. Хочу акцентировать внимание, что мы будем говорить с вами о том, как выбрать перчатки именно для тренировок. Давайте разделим наш рассказ на две половины перчатки для детей и для взрослых, потому что тут есть нюансы. Давайте сначала поговорим о детях. Очень часто родители покупают детям перчатки вот такого типа. Поймите, Родители. Эти перчатки не защищают ничего. Вот задайте себе вопросом, хотели ли бы вы, чтобы соперник вашего ребенка был в таких перчатках? Я думаю, нет. Это первый. Второй момент. Если мы говорим о детях 4-5-6 лет, данная модель очень э, затрудняет момент одевания. Очень многие детки не могут попасть пальцами, и на тренировке приходится тратить очень много времени на то, чтобы одеть перчатки, просто для того, чтобы их одеть. Это раз. Во-вторых, в данной модели детки в этом возрасте еще не могут сжать кулак, и в итоге они начинают бить пальцами, тем самым не формируя кулачок. Чтобы я посоветовал, для этого возраста взять боксерские перчатки, 4-6 муцовые перчатки, вот такого типа, очень удобно, очень практичные для этого возраста. И ребенок будет и кулачок держать, и его кулак, кулак будет в безопасности, ну и для партнера, с которым отрабатывают, тоже будет достаточно безопасно. Теперь для детей, которые постарше, можно взять перчатки вот такого типа, только они есть чуть-чуть поменьше размером. Обратите внимание в чем разница, здесь побольше подушка и тем самым это безопаснее для удара как бьющего, так и того, кто принимает. Обратите внимание, не обязательно мы не рекламируемся в какую-то фирму, я просто показываю какие есть варианты модели. Просто модель. Большая подушка. Открытые пальцы Дальше, давайте теперь перейдем ко взрослым Но тут вообще боль, печаль Очень часто новички приходят с перчатками Вот такого типа Четырехрунцовые То, что они видят на профессиональных боях Прежде всего UFC Поймите, раз и навсегда В таких перчатках нельзя выступать Ни на одних любительских соревнованиях Я не говорю уже о тренировках Здесь, во-первых, да Если мы разберем именно эту модель Большой палец открыт большая вероятность того что вы его и то что вы его зацепите во-вторых тоненькая подушка и в перчатках такой модели удар на самом деле наверное даже немного жестче чем голым кулаком поэтому новички взрослые вы покупаете 10 12 14 уцовые перчатки боксерские и занимаетесь удовольствием ваш кулак безопасности Соперник безопасности. Многие говорят о том, что неудобно бороться. На самом деле, да, есть определенный дискомфорт. Но если вы одеваете перчатки, вы прежде всего рассчитываете на то, что вы будете боксировать, на то, что вы будете, либо споринговать. В этих перчатках вы не сможете ударить так же сильно, так же плотно и так же уверенно, как в этих перчатках. Поэтому, если сравнивать все за и против, однозначно только боксерские перчатки для новичков. Для более опытных подойдут, опять-таки, вот такая вот модель с хорошей набивкой, с открытыми ладонями. И в конце давайте подытожим. Ребят, смотрите, вот это мусор. Вот это мусор. Оставляем боксерские перчатки. Кстати, более бюджетный вариант вы можете взять не кожаные, а кожза. Они будут вам служить верой и правдой. Для детей боксерские перчатки однозначно 4-5-6 лет. И также обрезанные перчатки открытого типа с большой ударной подушкой. И помните, главное здоровье, а амуниция должна в этом помогать.